В общем, вот там в кустиках еще один бегал. Вроде показалось рогаты. Сейчас буду пробовать подходить Начинает, видимо, только-только Выходить, пастись Это я на 4 часа раньше уехал положенного Это вот так вот. Не знаю, как слышно Ветер дует Но ничего поделать не могу Главное не звук, главное кадры Вот иду дальше Сегодня день полон трофеев 4 отростка Второй рок не вижу пока Сейчас буду пробовать подкрадываться Знаю, ко мне не ко мне сейчас выйдет. Вот такие тоже красавицы. В общем, идет он от меня уже, метров, ну поди, около ста уже отошел. Вот так вот, вот так вот. вот. Не зря я сегодня выехал в угодье. Очень хорошие кадры. Ну, следующих, наверное, теперь довольно долго не будет так как надо копать металл металл теперь все силы бросаем с Александром на коп металла сейчас я примерно ехал, что-то считал про того козла думал предыдущего что у меня около 40 попыток есть ну и про этого тоже я думаю попыток столько же ну а пока он пошел пусть идет вот так вот вот что будет интересное еще включусь вот радуга он ну, плохо видно ну, в общем радуга ну ладно едем мы дальше еще у нас одно место Перспективное надо проверить. Где тоже зверь может быть неплохой. Ну, а этот лег, а нет, не лег и дальше идет. Поле перешел. Я думаю. А, кстати, еще хотел что сказать-то сейчас еще одного рогатого видел. Там вроде как три отростка у него было, но он сам по себе здоровый. Увидел, что заходит в кусты. Тоже тормознул ворона. Только-только привязал, выхожу, коза бежит. Поперек мне и за ней козел. И козел бежал, целенаправленно, в общем, за козой. Кто-то у них уже любовь. Видимо, первые признаки начинаются. Хотя рано. Я еще месяц бы ждал. Подождал бы около месяца, думал. Вот так вот тут вот. видео снова затягивается. Разговорами и рассуждениями. Я вас уже утомил, наверное. Да, Ворон? Ох ты. Молодец. Ладно, едем мы дальше. Александр, давай вот эти снимаю. Давай. Александр нашел золото, сказал. Сорвал меня скопа монет. Я там монеты копаю, он меня сорвал. Вот оно, золото. Золото, да? Черное. Черное, золото. Как его на металлоискатель вообще сработал, я не знаю. Я споткнулся. А, запнулся. Я вот. думаю, что это его а штуковина, она плохо работает. Ну, Троса-то нет, а так бы машиной дернули. Это ты думаешь, барана, да? Ну вот, смотри. Вот, Понятно, это, ладно, это так, буду Александру помогать, копать. Дал ему задание, то сегодня меньше 300 килограмм не выкапывать. Иначе придется ему мини пиго у меня покупать. Домашнего поросенка. Ладно, буду помогать. А это дорога, да, шла? Да. Зацепились в дороге за что-то. Александр, Александр, помаши ручкой. Закончи. Я устал. Устал, да? Устал. И Я тоже устал. Тяжелое это дело, злого копать. Вот так вот мы копнули с Александром сегодня. Потихоньку, потихоньку, но набралась, да? Но... А изначально энтузиазм у меня уже заканчивался. Я думал, мясо молоть мясорубкой долго. Мне радости больше доставляет, чем железо потихоньку-потихоньку копать. Может и кресло сюда влезет? Или не влезет? Да я лучше на руки. Правильно, а то порвешь. Ну, порвется. Вот так вот сейчас поедем домой. Машина у нас даже подсела. План у нас был. Мечтали мы 30 ки... 300 килограмм и Александру задание давал копать. Иначе я его домой не повезу. Он сказал, хватит. Да? Да. 300 здесь будет. Ну, вот так вот, в общем, у нас очередной да. день черного золота. А, я еще две монетки нашел. 56-го, да, вроде высокие, года. Даже. И 71-го. и 3 копейки. Специально мой аппарат снизу положил, да? Почему? Ну, чтобы по нему все железо брякало. Да ты тря... тряпку то спрятал, конечно Важный звонок, ладно.